Всем привет! Меня зовут Виталий. Сегодня мы будем разбирать ноутбук Hewlett Packard Pavilion DV7 В предыдущем видео мы разбирали Hewlett Packard Pavilion DV6 Эта моделька немножко отличается Здесь у нее немножко другая форма в нижней крышки В которой находится жесткий диск, модуль Wi-Fi модуль оперативной памяти и крепление привода оптического ну давайте начнем как обычно мы видим движок сдвигаем его, снимаем аккумулятор сдвигаем его в другую сторону и отщелкивается нижняя крышка вот можно видеть То есть, Так вот она в таком положении она защелкнута Крышка отщелкивается. Это нам позволяет подцепить ее и изъять. Что мы здесь видим? А здесь мы видим два жестких диска: модуль оперативной памяти и модуль Wi-Fi. Начинаем потихоньку все это дело извлекать. Обратно вынимаем шлейф крепления жесткого диска. Потянули. здесь а, здесь нет жесткого диска ага. просто крышечка понятно Ладно. модули памяти мы пока трогать не будем думаю что их вообще можно будет не извлекать мы будем извлекать вот этот вот адаптер Wi-Fi. очень аккуратно подцепляем разъемы Аккуратненько их отцепляю. Важно запомнить расположение проводов. Есть, ну, мы запомним таким образом, черный был снизу, белый был сверху. Ну, это для меня. Так, белый сверху. Ну. Может они промаркированы? Да. Здесь маркировка 1, 2. Здесь. есть маркировочка то есть не ошибешься белый сверху цифра 2 черный снизу циферка 1 также на проводах есть маркировочки то есть в этом случае можно не беспокоиться Спокойно откручиваем модуль Циферка 2 это черный, циферка 1 это был белый, нет наоборот, черный-белый. Затем смотрим, так что здесь у нас еще можно открутить. Ну, начинаем откручивать по периметру всего. Соединяем привод. Так, тут болт одинаковый. Так, здесь мы видим еще дополнительно три. Сразу отсоединим шлейф отвечает за питание материнской платы конкретно bios подпитывается программа этим вот аккумулятором мы его отсоединять не будем иначе все настройки bios сбросятся это будет не очень круто так ну теперь попробуем э, снять клавиатуру как проще всего отсоединить клавиатуру? После того, как мы извлекли привод, а здесь можно заглянуть внутрь и увидеть увидеть э, нижнюю часть клавиатуры то есть не клавиатуры а того посадочного места где располагается клавиатура и как раз вот здесь вот есть такая круглая э, отверстие как раз э, Здесь видно клавиатуру, то есть дно клавиатуры. Так вот, если мы аккуратно пальцем выдавим через это отверстие, надавим на клавиатуру, то она отщелкнется сбоку. Смотрим. Все, и теперь начинаем ее отщелкивать аккуратно. ее вверх и снова видим шлейф шлейф как обычно прижат замочком его нужно аккуратненько поддеть отверткой Мы отсоединили верхнюю крышку очень аккуратно отсоединяем разъемы в данном случае аудио разъем разъем левого динамика басовый динамика еще один есть И сабвуфер конечно который установлен вот здесь по -моему, вот по-моему сабвуфер как они написали Ридера. Так, а -а -а, правый динамик. Пробуем. Шлейф монитора. Слоната я и не заметил. Шлейф монитора. Аккуратно тянем. Отсоединяем. Так. И еще шлейф а, веб-камера, скорее всего. Теперь нам нужно извлечь э, вот эту вот верхнюю э, декоративную решетку, в которой находятся динамики. Она держится вот здесь вот за щелками, больше ее ничего не удерживает. И еще проводочек. Вот он. Так, так, так идет, идет, идет. Ладно, проводочек пока. Все вот аккуратно отверткой. Убираясь о корпус э, батареи, с одной и с другой стороны э, можно ее не убирать, она нам просто мешала из, э, вытащить радиатор охлаждения кулер спуская она здесь находится убирать мы ее полностью пока не будем сейчас попробуем уже извлечь материнскую плату так сейчас вот что-то нам мешает аккуратно аккуратно там батарейка нам мешает батарейку сейчас мы поправим немножко Приподнимаем материнку, будьте аккуратны, вот здесь у нас батарейка все еще болтается на проводочке, ее отсоединять не надо, с этого края вынимаем разъем питания и все материнку у нас больше ничто не удерживает. Единственное, что нам нужно вывести все разъемы, то есть аккуратно приподняли ее и э, пытаемся ее вытянуть, но не сильно. Переборщить тоже не надо. Вдруг что-нибудь где-нибудь оторвется. Аккуратно помогаем пальцем за разъем видео выхода. Все, вот она наша материнка. Система охлаждения. Э -э, батарейка модули памяти отсоединять не пришлось здесь мы видим тоже также трехтрубчатую систему охлаждения как и на павильон DV6 очень удачная система охлаждения единственное что э, чипсет не охлаждается охлаждается только видеокарта в павильон DV6 по моему еще чипсет охлаждался здесь чипсет остался без внимания охлаждается видеокарта модули памяти видеокарты не охлаждаются и охлаждается процессор двумя трубками вообще хозяин ноутбука жаловался на перегрев в области кулера то есть э, вот этот вот конкретно угол очень сильно нагревался сейчас мы посмотрим в каком состоянии у нас радиаторы то есть возможно там все забито и как раз тепловые трубки выносят в эту область тепло а но не сбрасывается потому что могут быть забиты радиаторы сейчас посмотрим Вот мы видим, как забита забит радиатор системы охлаждения, забит полностью. То есть это вот первый радиатор. На него приходят две трубки: одна от процессора, другая от от видеокарты. И вот второй радиатор. От него приходит трубка только от процессора он забит не полностью но наверное процентов на 90 есть, тут чуть-чуть вот немножко совершенно было охлаждение на самом кончике трубки Ну вот мы отсоединили систему охлаждения и здесь уже можно посмотреть что термопаста засохла полностью и от нее никакого толку, то есть она уже не паста, она уже как... сухая такая субстанция, от которой особо никакого толку. То есть все это мы дело удалим, нанесем свежую термопасту. Ну, естественно, сейчас пойдем промывать радиаторы. Радиатор, вот еще раз посмотрим, в каком. Ну вот оба радиатора промыты, так вот они должны выглядеть полностью чистые, просвечивают. Сейчас заменим термопасту и будем собирать в обратной последовательности. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.